Всем приветик. Итак, совет. Давайте посмотрим. Совет, расклад плюс египетский посвязь сказать, Хорошо. Так, давайте посмотрим совет. Совет от вашей судьбы. Доля, не доля. Счастье, несчастье. Так, судьба. Хорошо, что вам советует ваша судьба? Давайте посмотрим. Совет от вашей судьбы. дать совета чтобы вы обратили внимание возможно вы чего-то не видите не слышите так. Смотреть. четвертый ряд я вам обязательно покажу С первого ряда посмотрим. Вот вдруг подух. Так. У -у -у. Вроде все. Так, второй ряд. Гуси, смотрите. Тоже вышли сразу. Так. Вроде тоже все. Угу. Вот третий ряд смотрите. Так, что же здесь? Ну, тоже пока не вижу ничего так четвертый ряд надеюсь мы все видим. так тут сразу вот весы вообще. А вот смотрите к пирамидке сейчас вот так пирамидка вроде все ну давайте приступим а потом уже если еще будет, а вот совпадение сейчас парну вот так а теперь все на Потом еще посмотрим, если вдруг будут совпадены. Так, начнем. Советы от вашей судьбы. Так, первый ряд. Смотрим. У нас тут совпадение. Паук. покажу. Вот. Так. Паук. Паук, паук. Одиночество. Судьба хочет вам посоветовать, чтобы вы старались больше проводить время не в одиночестве, а именно с теми людьми, с которыми хотели бы провести время, с любимыми, с родными, с родственниками или с друзьями. <coughs> так, смотрю, что тут еще. Так, второй ряд. Гуси, да? Второй ряд, гуси. Вот, Ваше гуси. Сейчас вот гуси. Гуси, гуси, гуси. Так. Развитое сердце. Судьба вам хочет сказать, чтобы вы не обращали внимания на то, что вас обижали вам делали больно. Самое главное — любовь свою подарить в первую очередь себе, своим близким, своим родным, родственникам, друзьям. В жизни у каждого человека может быть что-то не очень хорошее, но также надо замечать хорошие моменты и благодарить судьбу за то, что у вас есть именно те моменты, которые бы вы хотели повторить. Много-много-много раз, которые вам приятны, которые делают вас счастливыми людьми. Именно судьба хочет обратить внимание, чтобы вы... Не то, чтобы ее там любили или старались запомнить, а именно наслаждались теми счастливыми моментами и воспоминаниями, которые у вас есть. А смотрите, вот тут бык. Вот так. Вот и нашелся. Еще одно совпадение нашлось. Так вот. Бык. Так. Наш бык. Бык, бык, бык. Апиз. Изнурительный труд. Возможно, вы думаете, что если вы будете стараться больше времени уделять именно тем чувствам, переживаниям, то это будет, это вот как работа да, Она будет, наоборот, наоборот, еще больше вашей энергии питаться жизненной. Но если же вы будете именно относиться к своим переживаниям, которые у вас есть, стараться уже не так сильно вот Эмоционировать, а стараться уже спокойно относиться к этому, и сказать да, было было. И также по поводу вот в плане работы. Именно искать, не то, что искать ту работу, а именно работать на ту работе, где будет не только вот, ваш труд, где вы будете работать, но еще у вас будет отдых. Труд, отдых, это вот, должно быть всегда вместе. Обязательно. Самое главное – это здоровье. Потому что без дороги уже не будет работы. Так, вроде все посмотрели, да, здесь? Третий ряд? Смотрим, третий ряд. Что тут у нас? Третий ряд. Вроде бы... Я не вижу ничего. Нет, что, ли, ничего. Угу. Ну, смотрите, если вот взять первую петлю, то будет верблюд. Вот, верблюд. Так. верблюд. Верблюд. Дорога. Судьба хочет вам сказать, что ваша жизнь, судьба это ваша дорога жизни. Вы сами решаете, куда идти, по какому пути, какой должен быть у вас путь, именно какая судьба должна у вас быть в жизни. Вы сами решаете. Но в плане бывает, что здоровье, да, если не смотрите за своим здоровьем. Это дело даже не в этом. Если вы будете знать о своем здоровье, вы сможете помочь своему здоровью, потому что у нас ДНК-гены. Бывает, что мы, например, хотим всех хорошее здоровье, а у нас по ДНК по генам, Получается, что не совсем хорошее наследство, именно получаем по ДНК по генам, И в итоге либо болеем, либо же мы можем быть как носителями передавать это болезнь, которая у нас в ДНК в кенах есть. Поэтому надо обязательно про это знать. Знать о своем здоровье – это самое главное. Дорога своей жизни. Если вы будете увлекаться в жизни своей всем, чем вы захотите, вы также во внимание должны брать свое здоровье. В каком состоянии находится ваше здоровье? В каком именно не то что степень, а именно в, в каком тонусе, в каком настроении ваше здоровье, ваш организм. Сейчас какого у вас организм? Хватает ли у вас энергии, гемоглобин, именно какой у вас? А чтобы у вас были силы, заниматься именно теми занятиями, вот видом даже спортом. Там спорт бывают разные, определенные именно спорт, который вам можно по состоянию здоровья. Вы должны это все учитывать, не забывать про здоровье. Итак, давайте посмотрим уже четвертый ряд. Четвертый ряд. Так. Смотрим четвертый. Тут у нас пирамиды. Целых три. Три пирамидки. Оп, извините. Сейчас попробуем. Вот, три пирамиды. Так. Пирамиды. Наши пирамиды. Секундочку. победа над собой. Наша судьба хочет дать вам совет. Если вы будете находиться в гармонии самим собой, со своей душой, со своим духом, силой воли, именно с гармонии вы будете понимать свой организм, вообще полностью себя, свой разум. Если вы будете вообще вот именно, не то что вообще, а именно находиться в состоянии в гармонии с самими собой, то у вас будет победа над собой. Именно те трудности, которые у вас были раньше, они вот останутся раньше. А те трудности, которые у вас впереди, вы сможете их преодолеть. И вы даже можете посмотреть назад и увидеть, что раньше то, что вы не могли это сделать, там преодолеть себя, там силы воли у вас не было. Например, отказ, ну не то что отказаться, а сказать своим вредным привычкам. Это тоже армический урок, конечно же, но это тоже победа над собой. Именно вредным привычкам сказать нет. Вот когда вы сможете это преодолеть, вот, например, в прошлом у вас были вредные привычки, а в данный момент сейчас, да, сегодня вас их нет, вы сказали вредную привычку мне то вы над собой можете не только гордиться но также можете и понимать что вам это не надо было вам не нужно были эти вредные привычки потому что вы намного лучше себя чувствуете в данный момент вам хорошо и вы даже хотите стремиться дальше заняться также спортом любым видом спорта можете заниматься но учитывая свое состояние здоровья не забывайте про это так пальма дерево пальма так вот красивая так пальма процветание Ваша судьба хочет сказать, что у вас будет обязательно процветание в ваших делах. Неважно, какими делами, делами вы будете заниматься. В плане здоровья, там, здоровье, в плане спорта. Также по поводу творчества, в плане финансовой или же в плане любви. У вас будет обязательно процветание. И второе хочет сказать, что если вдруг у вас что-то не получалось, это на самом деле ваш опыт. Благодаря тому, что вы пережили, вы понимаете, что уже поступать так, как раньше вы поступали, это не самый лучший вариант. Не то, что вариан вариант, а вы будете понимать, что так... И не надо было поступать, вы будете поступать именно правильно по справедливости, вы сами будете принимать решение, и у вас будет обязательно результат ваше процветания. Так, весы. Смотрим весы. Так, весы, весы. Весы. Колебания. Судьба вам советует, что если вы будете больше времени именно не то, что проводить больше времени, а именно отдавать свои жизненные силы именно колебаниям. То есть, ну да, про проводить больше времени над раздум... Сейчас, извините. Над раздумываниями. Я правильно произнесла? Или же нет? Над своими раздумываниями по поводу колебания, каких-либо вопросов, ситуаций, моментов. Именно в том плане, что у вас будет много времени занимать, не несколько часов, не один день, не неделю, а, например, месяц или же даже года, вы не сможете принять решение. Ваша судьба говорит, что время идет, вам надо дальше стремиться чему-то новому учиться, а вы можете, например, остановиться в, в какой-то сфере, в каком-то вопросе и все. Вы не сможете там что-либо выбрать, не сможете понять, в какой сфере там обучения вам дальше идти учиться, к чему стремиться, или же какой талант начать развивать. Вот вы будете коляпиться, то ваша жизнь, когда вот вы начнете, да, думать, надо, не надо и так далее, ну вот тому подобное, к чему это приведет. Если это все это долго вот так вот все время откладывать, откладывать, откладывать, то ваша жизнь вот так пройдет, и вы в старости как упоймете и вспомните. О, так мне же это надо было сделать. И можно было же раньше это сделать. Судьба же идет, время идет, кто вас ждать будет. В плане того, то, что ваш талант может так и быстро уже не развиваться. Вы можете не так быстро уже его открыть. Может, на это требуется сколько-то времени даже несколько лет, месяцев. Вы же не знаете, сколько вам потребуется? Так не надо откладывать. Если не сегодня, не сейчас, то когда? Ваша судьба говорит, чтобы вы, наконец-то, обратили внимание на себя. Именно в своих интересах вы будете действовать, а не в чьих-либо. Возможно, вам может кто-то советовать, говорить. Но решение вы принимаете сами. Как поступить, что делать, чему учиться, к чему стремиться, вы принимаете сами. Потому что это вам надо, это для вас надо. Да, вы можете там посоветоваться, узнать мнение. да. Как? Как, ну, какой там опыт после этого, то, что вот вы отучитесь, да, плюс в чем будет, да, вы можете так задавать и узнать минусы, плюсы, но вы должны понимать, для чего вы это делаете, в первую очередь вы делаете для себя, не для кого-то, а именно для себя. Также можете задав задавать вопрос, мне это сейчас важно, необходимо и нужно, если у вас есть желание и интерес чему-либо учиться, чем-то заниматься, обязательно воспользуйтесь, воспользуйтесь этим моментом, этим временем, потому что жизнь идет, и вы можете не успеть, не в том плане то, что успеть, Время пройдет, и вы уже старости только начнете думать. Надо же, надо было все-таки раньше начать делать, там учиться, чему-то заниматься, свой талант развивать. Возможно, старости у вас уже не будет столько много времени, столько много в плане даже здоровья, если учиться там петь или спортом заниматься. Возможно, уже не будет таких не то, что шансов, а именно вариантов развивать и учиться дальше. У вас, возможно, уже меньше станет. Поэтому обязательно живите сейчас и здесь. Не надо откладывать все на потом. Можно сделать все сразу сейчас, а потом можно и отдохнуть. Вот даже вот почему люди работают, учатся, потом работают, а потом на пенсию выходит. Они сейчас это все делают. Сейчас учатся, сейчас работают. А вот старость наступила, уже пенсия, уже отдых. Потому что здоровье в уже не позволяет работать, также и учиться. К тому же зависит от здоровья. Какого у вас здоровья, уже будет у вас работа, именно учеба. Даже по поводу в плане здоровья есть ограничения по поводу, если у вас здоровье уже не такое хорошее, слабое здоровье, у вас могут быть ограничения в плане работы. Кому-то несет тяжесть поднимать, кому-то там. Еще что-то нельзя. То есть ограничение в работе, также и ограничение в учебе. Учебу дается для того, чтобы можно было работать. А самое главное – это здоровье. Если у вас будет хорошее здоровье, значит, будет и учеба, и работа. А если слабое здоровье, то уже тут надо сначала о здоровье подумать, а потом уже думать об учебе и о об работе. Обязательно. Самое главное – это здоровье. Давайте подведем итоги. Сколько тут у нас советов? Давайте с первого вида начнем. Итак. Раз. Угу. Два три Так, здесь у нас ничего нету. Вот 4, 5, 6, 6 советов. От вашей судьбы 6 советов. Совет от судьбы. Думайте о том, что произошло, что было, что пережили, что у вас в прошлом осталось. Также, что сейчас. И думайте о том, каким вы хотели бы видеть свое будущее, что будет в будущем. Можете также план составить. Не забывайте. Про свой жизненный опыт. Опыт, который у вас имеется, этот опыт не только нужно вот запоминать, собирать, коллекционировать, записывать. Обязательно этот опыт еще нужно применять в жизни. Не забывать про самих себя. Всем пока.